Сегодня, например, мир озабочен такими вопросами, как простудные заболевания, поднятие иммунитета, вирусы. И, конечно, даосские практики тоже имеют для этого определенный комплект упражнений, которые можно легко применить для того, чтобы сейчас не заболеть или восстановиться. Но давайте мы немножко поговорим об этом. Каким образом работает иммунная система? Иммунная система на 80% находится в слизистой оболочке тонкого кишечника. Там а, ткани вырабатывают антитела, которые разносятся кровью по телу. И мы сейчас затронули два органа тонкий кишечник и сердце. Эти два органа а, позволяют нам иметь иммунную систему. Но в практиках существует еще третий орган. Он называется перикард. Перикард ⁇ это управитель сердца. Перикард ⁇ это как защитная оболочка для сердца. Это как будто бы подушка или там шуба. Если вы, например, вышли зимой на улицу в шортах, в майке, это значит вышли без перикарт, без шубы. То есть этот орган отвечает за подогрев сердца подогрев, создание тепла. И проблема заключается в том, что он разрушается, точнее сказать, не работает из-за нарушения работы нервной системы. Нервная система повреждает работу перикарта. И, как мы видим, сегодня все находятся в состоянии стресса, нервов, все напряжены. Или в течение жизни у людей бывают какие-то стрессовые ситуации или страхи, там собаку испугались, еще что-то. Это все повреждает работу нервной системы и, соответственно, работу перикарта. И даосские мастера имеют комплекты упражнений, которые позволяют Улучшить работу первого сердца, тонкого кишечника, они связаны между собой, как и ни янь и восстановить работу перикард. Считайте, что внутри этого органа существует датчик, который отключается при стрессах. Нужно выполнить специальные маленькие короткие упражнения, буквально на 6-7 минут, и орган опять включается, и все опять начинает работать. Тонкий кишечник и сердце завязаны, согласно даотской практике, на элементе огонь. То есть даотские практики рассматривают всю оздоровительную систему с точки зрения усинь. Это взаимодействие между органами по системе пяти элементов. И орган сердца и тонкий кишечник относятся к элементу огонь. А огонь может разрушить в связи с тем, что перекат не работает, разрушит дыхательную систему, то есть работу легких. Поэтому у людей проблемы с дыхательными путями, и когда человек уже поврежден, у него, к примеру, пневмония или еще что-то э, связанное с дыхательными проблемами, даже может быть рак легких, то для этого существуют тоже специальные упражнения, которые могут восстанавливать его уже поврежденного. Легкие относятся к элементу металл, и если металл поврежден, дыхательная система, то она повреждает элемент дерева. Это работа иммунной системы и печени. И если, к примеру, печень повреждена, иммунная система работает недостаточно хорошо, то она повреждает соответствующий следующий орган земля, это селезенка и желудок, а этот орган повреждает уже работу а, кровеносной системы почек. И таким образом получился пятиконечный как бы замкнутый круг. Если таких кругов получится у человека семь, то человек умирает. То есть пять хороших стрессов и у вас есть проблема. Что делает даосские техники? Даосские техники позволяют а, отпустить ум, то есть позволяют